все-таки на примере продвижения мороженого то есть ведь путь то был сначала изначально тоже был как бы стандартным для представления как бы русского человека то есть дистрибьюторство искали то есть волшебного дистрибьютора например, тоже ну, я скажу даже так что когда мы начали говорить об этом рынке, в том числе мороженого впервые я увидел как китайцы потребляют мороженое, то есть это на выставки это был где-то 2014 год харбин русско-китайская выставка и там привезли холодильники чуть ли не прям не самолетом с, с благовещенского например или там с хабаровского стояли и много китайцев покупал на этой выставке мороженое мороженое продавалось по 20 юаней 20 юаней это продавательный по цена почти 200 рублей без малого Поэтому как бы для меня тоже было удивительно, почему китайцы так едят мороженое, хотя в их культуре поедание холодного не сильно приветствуется. Поэтому там и зародилась мысль как-то продвинуть этот продукт на китайском рыбке. Естественно, такая мысль зародилась только у меня, но и многих других профессиональных игроков рынка мороженого. И где-то 14 2014, 2015, 2016 год, все три года это было такой романтический период наступления на, на китайский рынок с мороженым доперевесом. Естественно, апофиозом это стало событие, когда президент России Владимир Владимирович Курин подарил мороженое председателю КНР господину Сидзипину. По китайской традиции все, что один лидер дарит другому, автоматически становится государственным подарком. Например, Сидзипин... Он не может просто так взять вещь на стола и кому-то подарить. У них так все зарегулировано, что у них есть специальный список государственных подарков, которые утверждаются правительством КНР. И в зависимости от ранга гостя или от уровня встречи выбираются только определенные подарки. И раз российский лидер приехал с мороженым и подарил китайскому лидеру, то, этот, то российское мороженое стало сразу заняла самую высокую ступень в списке государственных подарков в сознании китайцев. Естественно, это был мощнейший стимул. После этого даже те, кто не думал о продаже мороженого в Китае, наши заводы все поехали в Китай со своим мороженым, стали принимать многочисленные китайские торговые делегации. Речь шла о эшелонах мороженого в Китае. Кто-то подсчитал, что в Китае потребляется 6 миллионов тонн мороженого, а у нас там, скажем, производится, дай бог, там 400 тысяч, что мы ну, все 400 тысяч легко владеем в Китае. Осталось только дойти, кому бы это все продать. То есть, это, короче, тот, кто у них все это купит, все потом даже будет весь, грубо говоря, геморрой возьмет на себя. Естественно, что наши предприниматели, они тот опыт, который у них был, опыт поставки на российский рынок, они его механистически перенесли на практику Китая. Они подумали, что и в Китае, наверное, что-то вроде 90-х годов в России, когда пустой потребительский рынок, когда у него хлынули западные красивые товары, мы не говорим высококачественные, мы говорим, красивые и отличные от тех, которые производили в Советском Союзе, что, конечно, в 90-е годы вызывало просто колоссальную выстройку потребителей, и в 90-е годы не нужно было делать никакую рекламу, можно было в начале 90-х просто написать в газете «Шоколад», написать номер телефона, и вы можете фурами, вагонами отгружать это прямо потребитель И вот с такими представлениями, с идеями, что сейчас приедут делегации, они действительно приехали из Китая, они посетили хладокомбинаты, практически все, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Белгородом, туда, далеко на запад. Везде сказали, что нам нужно... шло на четыре пятьсот контейнеров, то есть какие-то бешеные звучали цифры. Все это тоже вдохновило наших товарищей. Они Думали, ну если раз эти приехали уже столько хотят, а если у сами приехали в Китай, и все поехали на выставку. И, наверное, есть такая выставка, это выставка мороженого. И вот 15-16, нет, 14-15-16 год, это 90% выставок было посвящено исключительно русскому мороженому. То есть это и китайцы, которые все-таки привезли один-два контейнера, и сами русские, все с мороженым там. В общем, было весело. И все ждали, что сейчас вот наладится контакты и все пойдет. К сожалению, вот, такая вот такое ожидание закончилось довольно скромно. Оказалось, что китайский рынок по своей структуре, по своей насыщенности, по своей модели, Совершенно не тот рынок, который был в Советском Союзе или уже в России в 90-х годах. Это очень конкурентный, с большим количеством поставщиков, с большим количеством товаров, насыщенный рынок, где никто из серьезных китайских предпринимателей, работающих на внутреннем рынке Китая, не будет тратить силы на то, чтобы продвигать чужие бренды, чужой товар и отвоевывать им место в таком тяжелом рынке, как китайский. Поэтому многие проекты, многие планы наших предпринимателей так и остались проектными планами. Общая поставка мороженого из России, ну и включая, наверное, Украину, Белоруссию и другие, там составляет доли процента на общем рынке мороженого в КНР. То есть таких лидирующих. Я думаю, даже мы не добрались и до одного процента на этом рынке. Я так, два знака после запятой. То есть это где-то точечно что-то там продают? Да, это... То есть, если мы говорим, что у нас... возьмем такой пример, что областной город, небольшой, где не поживает 500 тысяч. Там стоит... Так, 500, от 500 до миллиона, Там стоит хладнокомбинат, а то и не один. Который производит там 2-3 тысячи тонн это все в этой области расходится с населением там, миллион человек все во всей области и там нормально там до 5000 что мороженого они продают за короткое ряда в принципе и здесь где вот мы живем в шенчжене где один район футхиене больше миллиона человек и здесь когда привезли мороженое вот, и питерство привезли они не могли продать даже 9 тонн это никто не покупал то есть потребление мороженого на душу населения как продукта как категория товара она э, раза в 10 меньше чем в России и это тоже особенность китайского рынка и особенность китайского рынка что у нас очень узкий спектр мороженого, для нас мороженое все что с молоком, а в Китае вот 6 миллионов, это все что имеет замороженный вид это мороженое Фрукты, это мороженое, там, вода, соки, фру... да все что угодно там. Мороженое. Юпи, сода, соя как называется там, тофу, горох там, да Да-да, их замороженный. И горохом видел. Я кстати не пробовал вкус там, да. Ну да, это есть там. То есть. И кроме китайцев самих, что стоят заводы по производству мороженого. Ну, как для примера, я скажу, что завод Nestle, который производит здесь, Магнат, вот, да. который мы видим, у него годовое производство 50 тысяч тонн в год. Один завод производит. 50 тысяч тонн в год, для примера, чтобы это понимать, по это все производство Беларуси вместе взято. Годовой. Всех Минсков, Могилевых. Молодечных там и других заводов, которые там есть, Гомельских, ну, все-таки 6 миллионов там проживает, а тут один завод поставляет. Поэтому, конечно, наше мороженое, побыв в тренде немножко, там, поучаствовав на разных фестивалях, на разных выставках, где действительно китайцы с удовольствием покупали это мороженое, ели. когда они Вышли на рынок, то оказалось, а их просто некого продавать, некого продвигать, и ажиотаж населения был слегка преувеличен, как говорил в известной книге Марк Слухи о том, что китайцы любят русское мороженое, было слегка преувеличено. Поэтому многие компании, и вот мы знаем где-то, которые начали в 16 шестнадцатом, 17 семнадцатом году работать, они недели, да, полгода продержались, многие понесли здесь колоссальные убытки доходило до того, что мороженое просто выбрасывали и платили деньги, чтобы его просто утилизовали, вывезли со склада уже склады дорогие ну то есть люди и наши предприниматели здесь столкнулись с очень конкурентным очень живым насыщенным и серьезным рынком на которой можно работать как бы в полный рост.